Всем привет, это вторая часть, погнали, ютубер с live вторая часть, давайте засекаем время, 15 минут, где у нас тут таймер, вроде бы сейчас <связать> я его потерял, а, ладно, ну, так уж и будете, посчитаем в уме, так, а ну-ка, она тут сохранить в этой Значит, смотрите, там в играх точно у нас есть сохраненный профиль хотя бы, так, вроде бы оно, анкурын во-первых да все же сохранено так у нас посылочка прошла кто по мы не пошли серии ставь лайк ссылка думаю в описании оставлю если не забуду открываем это у нас варка так у нас тут отдых э нормально так энергия нормально вроде бы энергия это чтобы пойти покушать он где-то тут находится возможно это еда короче мы здесь живем с кем-то с мамой да? чем одному но это стоит денег. Тюберская игра. придется нам править покупка на новый видеоролик, чтобы хоть как-то укручиваться. Вроде в прошлой серии мы так себе засняли. Тут уже низкая статистика. Рейтинг жанр меньше, но ладно. Продолжаем геймер. Геймерскую игру. Как сейчас прям. Да может как-то не так-то и вкусно, но ладно. Вроде бы я ту камеру купил. Вот. Они ничем не отличается от другого, что-то я вот вообще не понимаю. Сейчас запись. Game 2. Вот, это плохо, конечно. А сейчас зима. 7 января. Год там не пишется, у нас пауза. Так, начинаем. Союзники предлага. Союзники предали вас. Союзники не предали. В игре, на. Да? Что мне делать? Смешная критика. Так, у нас 7 секунд. А, прошу смешную критику ну и что они преодолели это не важно нас смешно будет а, время до нашей игры Серж... сержант хорошо а, сержант у нас время осталось там пять а, минут черт я не успеваю там что такое вот все так блин как-то очень дико неправильно тут один тут минус тут минус ладно что там сценарий, добавить название, вот это вот важное, вот сюда что-то вот мне сюда, в минусе он попадает в играх и в жизни, Так, еще дополнительно можно можем взять, давай комик, а, правка цвета, еще мягкий фокус, ну давай все уже, да все уже, загрузка 8 часов. Так, популярность игры, популярность консоли, интерес прокачались, то есть надо все прям качать, что прям следующее видео, увлекать ее. Опубликовать, ты, Как мы устаем, то мне необходимо удовлетворять насущные потребности. вот и жажда. Если одна из них не удовлетворена, то энергия становится меньше. А качество моих видео ухудшается. Ладно. Я, кстати, тоже так где ухудшается? Оно. Сейчас прям. Более того, делать что-либо в принципе станет очень сложно. еще надо делать? Не спать, что ли? с сна. Да, все же надо редко спать. В жизни тоже. Как у меня сейчас. Если я слышком хочу спать, то новые идеи не приходят. Ну, то правда, кстати. прям если вы что-то правду Не в голову. А мои действия автоматически... При... Э, предойваются прерываются мне нужно лечь и отдыхать главное чтобы не сходил холоднее как мы реально уже не заходим сразу включаемся смотри как я сплю так вроде видеоролик, но ничего так зарузился возьми что-то поспали два а фукун спит к суть. смотрите как я играю очень что спит короче больше на консоли новый уровень доступного контента, доступ карточек, все себе уровень не сразу это обновление. Новый уровень, поздравляем, ты теперь второго уровня. Перейди на новый уровень, можно открыть больше лампочек, новых навыков, видеоклипов и товаров в магазине. Смотри, как я подпрыгнул, класс. <свят> реально в жизни такого. Что, у такой, Что такого? Это количество ваших карточек. Чтобы получить новые карточки, требуются очки харизма, которые можно работать, выполняя ежедневные задания. Харизма очень важно. Очки харизмы. А, очки харизма. Ла -ла -ла -ла -ла. за темление. Ну ладно, короче. Что у нас там по видео? Он собирается. Содержание. Содержащие комментарии. Давай посмотрим комментарии. Отвечают. Это помогает нам. Я не на все комментарии ответил а так в играх ответимся. так ну смотрю угу. такие проблемы что тут пишите как там управлять то есть забыл я забыл управлять видео с модерацией вы можете прочитать комментарии бонус к модели блин я хочу почитать комментарии А Бонус командирации, дней там, что-то на уровень, на локацию, блин, я не успеваю, ну, окей, надо смотреть за этим, так как, как, как мне, что такое, рейтель, я Адем Прайм, вся первое место занимаю, у меня 20 подписчиков, вот тысяч, а вообще есть сюда, то есть я вообще не считаюсь, кто 50, вообще я только 100, ну, просмотров, а по каналу, денег нет, да и ладно, подписчиков 30 да и ладно, просмотром 100 хотя подписчиков больше, что-то лучше лучше видео, а я имею в отлично никаких предупреждений И предупреждений, как, как прям, вашей компании прям, как, время жизнь ох, ваши комментарии в вашей компании, нельзя попасть не в одну компанию, пока вы не придаете в роскошную квартиру, переживать в роскошную квартиру доход от просмотра, защита аптеки прав. Мм, прям интересно. Уровень доступа на уровень заказа, ладно. ч у нас такое. Давайте наверное еще улучшение ошибку улучшенного. Копки. А что я не иду? Вообще все не так. Как кстати ушиты кукса? Интересно, как кстати тут научиться. Буква э, Н искает, у нас поворот. Отчетенько а, на не иду. Сейчас со мной. Хм. Нормально. А, смогу ошибиться hmm. я бы купил бы комплекс э, корпус так он с подписчики ладно вот такой себе микрофон да бы я получше микрофон купил на да, все заказали ждем а вы уверены что будет да блин после ролики пока есть время там. -то. придет время да, дайте купить хоть консоли где-то игры игр. можно пройти покупка о, Эминг он играет. Смотри, какие популярные. Низкие, выше. Декабрь. Оценка тут дешевле, кстати. Да, я купил дешевле. Купил. Да, выйти. С ним ролик. Наступно новые видеоигры. Вот у меня оценки такие статистика. Я но Новый видеоролик, пауза. Погнали. Да, погнали. часть корабли не успел открыть так загрузка игры формальным приветствием приветствии всем рад макс прам подпишитесь лайк подписка имя до начала игры Серж... техническое замедления да чуть -чуть замедление смешно так ну переосновка или что там происходит короче мы нашли скрытный предмет бисный взгляд мой крутой предмет, смешные а, критики, ага, совет. Блин, что у нас там нарисил? главное погнали. напорнуло. Забуду, сейчас забуду точно. Жесть. Ну вроде бы, ну чё так? Ничего так сделал монтажек. Ну это короче надо все обработки полдня блин интерес поднялся ну, непопулярный игра короче ну ладно давай нет так я вроде бы есть хочу ух ты так вроде у нас микрофон камера училась но микрофон нам дали так, разговор еще раз что у меня там происходит блинчик я так и не смогу ладно что-то у нас еще иди играл так разве я уставлю, на. ладно принцесс за покупка выбрать игру Давай все же можно поесть это чувствую голод меньше записывать видео и придумать новых фишек а любое действие могло прерваться окей принять поесть Плюсом жизни в родительском доме был бесплатный дом. Ну да. Мне всего лишь, лишь нужно было задохнуть на кухне и что-то съесть. Погнали. А что дальше? А. Поесть. Так. Что там? Давай, давай программу убьем. Так. Сейчас. Вот он загружается. Эм, ну, типа, а будет вебка. Вот такая вот вебка. Ну, микрофон что-то громкий, не знаю, проверьте его. Так, все поел. Что у нас Сдерживание комментарии, давай сдерживаем комментарии, погнали. Потом, что будет крутой опыт, там, не знаю. У нас здесь еще мобильники. Блин, а что случилось, с этой камерой рельеф выключать ладно так вроде бы должен загружаться так на этой неделе у тебя ничего не выучено. надеюсь на следующей неделе будешь лучше ты знаешь что можно пойти на отработку и получить еще деньги опирается на работу можно было прав дверь но не при э, не обрегая остальными обязательствами шеизео бонус модерацию всем интересам публикации всем интересам жесть конечно так ладно чуть у нас камера вообще вырубилась по моему ладно без него дешево такая камера как у тебя нормально так, что тергеть-то будем? Изучим. Поставить профиль. профиль. 2. Баланс. Месячный доход. А что времени можно работать, поесть. Там не говорится про учиться. Школьная жизнь, да, учиться нужно. будем пару раз дам не проходит тут время ролик увлековывается я сцена вроде прихожу м -м -м, какой устал спать вот так я не смогу делать ролики прикиньте еще когда у нас будет м -м, команда то они тоже не смогут за ними тоже надо следить это жесть, конечно. Надо да, вести себе питомца, то здесь питомца <laughs> для начала. Ах, поправили. Ну не знаю, как он сходит спит, ну ладно, в принципе. Так, ну шо, ролик видеоролик, конечно, надо учиться. Например, <laughs> какое время. Ч там низко, высоко. Геймплей, чем можете тем лучше. Я вроде что-то закупил себе, так у нас народе больше сопротивления идет вот, одна управленная микрофон, тебе по лучшему. Не я проиграл, я вам про музыку делал, но я думаю, там другие люди будут делать. Я помню, даже проходил, я вам показывал, кстати, могу спойлерить. В начале записи. Приветствуем. Так, и стандартный монтаж выберем. Так, ну, наверное, стандартники. Содержанты, или же технические... Замечания. Ну, технические замечания. вот она сам прикольная еще смешные критики вы получите достижения ага я получу достижения или совет обычно ну, советы такие а смешные всегда вам нравятся всегда так я заметил вот блин ладно ага. главное чтобы не было плохих баллов а, могу так у нас там блин, у нас музыка вообще нету. Да карточки закупить. Маквэн, геймплей, лековые, естественно. Так, ну пока загружается на то, что я не видел. Класс. 500 часов опыта. Да, улучшение. Подожди, шоу Были Нужно подождать, пока это видео не загрузится, понятно? Выходим, короче. Нам нужен магазин. Карточки, ладно, карточки талант а да, талант посмотрим очки может прокачивать что тут модератор найден благотворительность ну короче это дело вот мы ну, с вами посмотрим карточки очков харизмы очки харизмы вот тут, тут кстати побольше звука и эмоции это получше все карточки доступные карточки да и все они часть тут уровни Короче, надо для старта. принимаем покупаем. Уже две, получается. Идеи у нас побольше. Будет. Так, можно еще продолжить. Очки харизмы. Четыре ролика, две сценария. А тот сценарий это очень важен. Как я понял. Вот. Шесть там есть. Три сценария, один музыка. Один музыка. Ну, оно, кстати, дорогой, Ну, она нужно. Очень. Музыка, двоечка тоже где-то. Вот тут, кстати, двоечка Тут тоже, в принципе. То есть, конец, вот и все. Так что надо закупить. Попробовать можно все же. Ну, нормально. Окей. Эмоции через край. И совет настоящий Наставника. Я наставник ваш. И чем эмоции через край. они а формально формальное Зачем формальным приветствие? Будет получше уже. Что дальше будет? Пока где загружается. Мы посмотрим ну, канал. А вот, ну, кстати. Ну, о. Лучше видео. А, нет геймплей 3 прикинь третья часть это то что было так у нас 51 ну, короче у нас нет кто поднимается очень даже быстро по каналам вот ролики его подписчика посмотри комментарии хаха -ха, если это ютубер то я бэтмен ужасный монтаж то блин, надо что это с монтажем сделать так то я посмотрю на третью часть где тут первая часть блин. первая часть третья часть я всегда здесь о, Смотри, тут все нормально, Ну окей, продолжаем, короче. К новым роликам, нормальный Так. Финансы. Дом родителей, аренда жилья, зарплата помощникам, открытие в доме двухэтажных комнателов. открытие в доме лоскошных квартир, открытие в доме особняков, открытие в доме станции, взял к оплате для миссия первые шаги ла ла ла ла ла ла подписчика ла ла ла ла ла камера ла ла ла кубки короче надо ла ла ла ла ла ла ла Линд, пригласить, общение, ничего себе, игры. А вот там версии игры, что ли? е с чем-то, игры. Короче, тут даже не нашел себе, пошли содержание, Нет, Больше. Отвечаем комменты, короче, и позвать друзей еще, кстати, будет, будет прикольно. чем ну, прикольно, тут такая тема. Сколько у меня друзей там, молочи-то. Меня, блин, все подвечал. Бонус всем интересов будущее видео 4 четыре дня. А, надарились на видео еще одно. Вы можете прочитать комментарии. А, так себе. Ладно. Лучшая игра, в которой мне довелось играть. Классно. Все, не хочу комменты. Так. Окей. О, еще ролик. Новый я понял, я понял, что один ролик, один монтаж получается вот. но кстати, по покупать деньги. Деньги типа лучше, лучше, лучше. Для тебя, Но это бубло стоит. У нас сейчас сколько баксов? 27. Вообще денег нет. Я только бесплатно делаю. Совет наставникам. Короче, круто. Вот. Эмоции через край. И один у нас получается. Ну, рассчитан совет. Ну, блин. Ну, короче, монтаж поможет нам. Ну, ладно. Ну, че монтажек. Хотя, монтаж 9 из 12. То есть, нужно купить монтажовские штучки, чтобы было побольше. Рекомендуем. Так что, давайте покупкой займемся. Ну, денег нет, короче, денег нет, ну и ладно дня так короче тут набирается играется давай наверно позовем хотя там ну да, конечно гуляем чем календарь кстати что это на игрового платформы успех в учебе за месяц чаем занятия вы блин лучше не смотреть туда погнали наверно с... тут самый меньше 1000 а игры пригласить общаться в Оставь меня в покое, пожалуйста, не напучай, хорошо? Пригласить? Сойдемся там? А чем не такой? Афигеть, Рэдон! О, выдумал. Спасибо за приглашение, Ангела. Стред профиль. Что там у тебя? Тоже громил? Прощается поговорить о музыке. что не ну так я не пою и не могу тебе помочь может спросить кого-нибудь на канал говорить о моде может ты про моде мне не надо больше моды где это слишком напряженно то что проигрываешь короче подарок поговорить о кур... кур... курс что курс на этом у кого нет времени сколько можно уже учиться хорошо а не так Друг, блядь, нравится и Прощаться, пока. Да с кем-то. совершенно комментарий вот гол, показать результаты. Интерес к будущим видео. Можно, кстати, одновременно с телефонной частью я вообще, кстати, устал. О, там поспим. Поехав доски через новую консоль, кстати, новую консоль делаем с модерациями, все окей, четко, шабанчик, меня вызывает в школу и отчитывают за то, что у тебя много пропусков на этой неделе, не трогай компьютер и садись, занимайся у гу, то у нас там работает поезд учиться а куда мы вучимся дальше так они проходит э, просмотр уже тысячи просмотров вот. низкая потребность для восстановления по пить и поешьте поесть ну, жесть конечно еще 260 тысяч. то есть ролик вообще хайпанулся, нуся прям вот просто два раза одним а у меня кстати 9 из 10 9 очень мало с ним новый ролик бой на только на канал конечно жаль, ну, что еще купить но продать тоже в принципе вы заплатите вы заплатили получите 9 долларов запомнить 9 долларов погнали еще то, ну, можно еще пробовать как такие девушки 3 часть мы блин ну, только пройти в штучки думаю. короче надо думать в конце ну в конце вроде норман поможет да, вот так что эмоции через край самое угодно потому что у нас в тренд попал ролик поэтому это еще раз будет тренд то есть круто, опять эмоций прикиньте, настолько музыка, блин, мешает, блин, знаете, это поражение получается, они мы, а, не, не поражение, нормально цифра, монтаж тоже уже хорошо, так, знаете, это ру ролик еще злетит, я вам отвечаю, это еще раз злетит, не блин уровень... я и блин тюбер, блин, я не видел, здание выполнил так, ну шо там учиться сделать работать, кстати. Мой бабуля, кстати, за бабуль что не платит Украине. Разносить газеты тоже платили каплю. Хотя тут перебор долларов На тиравка обуви Ну блин. Ну ладно, это игра, в принципе. Помочь бабуле. Разносить газеты. На да, разносить газеты все же. Бабул уже принесется. что -то Хорошо. Плюс пройдет время. 6 часов что прибор мало а время летит капец монтажом на Загрузка. работа за него по спину. кстати результаты посмотрим 26 лайков 0 знаков и не жанр симулятор нам пожертвовать ну подписчиков короче на что купить короче села тут говорит видео и геймплей по теме пить моим мам мне понравилось это видео с нетерпением не терпение жду следующие понял вам нравится вот кружек кстати идет базовая 1 доллар тысяча просмотров партнерская программа друзья сука мы снимаем 26 минут, ну ладно, я переборщил, но мы с вами. У вас канал за подписчиков, и теперь вы будете получать небольшой доход с каждого просмотр с вашего видео. То есть прям надо заканчивать, потому что мы рели прям рели победили. То есть мы прям подняли канал. Ч себе так. рели посмотрите, у нас уже монеты с какого-то ролика до 10 роликов уже монету. все 70% Макс правим. Мы победили. В нашей следующей серии продолжение. Пока.